Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете", и в этом видео я в очередной раз буду проверять приложение Aurora на платежеспособность. Мои коллеги-блогеры уже выводили сегодня деньги, так само я для вас, мои дорогие подписчики, сделаю вывод, расскажу, покажу, кто хочет туда зайти зарабатывать, все пошагово объясню. Также вот рекомендую к просмотру. Как купить нефти генератор вот это вот видео здесь я полностью пошагово все рассказал также я могу еще раз повториться для вас чтобы зарегистрироваться в данном приложении вам нужно зарегистрироваться в marketplace переходим по ссылке которую вы видите на своем экране далее регистрируемся в marketplace переходим скачиваем приложение либо же на android либо же на iphone можно скачать вот на моем сайте либо же на сайте аврора здесь вот есть два приложения после того как вы скачали приложение вам нужно пройти регистрацию и вписать партнерский код вот он код приглашения вписываете код приглашения и очень важно, я вот здесь прописал. вписываем одну электронную почту, что в маркетплейсе, что в самом приложении Аврора. Далее, здесь вот есть адрес токена MetaMask, чтобы добавить Avr MetaMask. Копируем адрес токена, открываем свой MetaMask, опускаемся в самый низ, ищем здесь импорт токенов. Далее пользовательский токен, вставляем адрес контракта, здесь подсветится символ токена и нажимаем добавить пользовательский токен. Так, так же самое и с буст. Буст в паре с AVR. если вы хотите обменять AVR, то буст в паре с АВР. Переходим на CoinMarketCap, кто не знает, что это такое, я ссылку оставлю в описании. Нажимаем вот на буст, переходим на вот такой вот сайт, здесь нажимаем вот Explorers, BSKSKAN, переходим на скан здесь адрес контракта, также сам открываем Metamask и добавляем монету буст. Из последних новостей про Аврору с 27 по 28 февраля Аврора стартует в Дубае. Будет Блокчейн-лайф-форум в 2023 году и Аврора там будет представлять свой проект. Также новогодний конкурс до завершения осталось четыре дня. Лидер здесь царь. У него куплено 24 генератора. Еще есть акция 3 плюс 1. Срок акции с 24.12 по 31.12. Если ваш партнер купит например два генератора 1600 и один генератор 5500 вы автоматически получаете 1600 генератор себе в подарок и еще есть очень хорошая новость в которой можно поучаствовать в конкурсе об этом вы все можете узнать на сайте aurora token.com в подвале сайта перейти в телеграм-канал в чат спросите вам ответят там нужно будет подписаться на ихнюю группу в Телеграм сделайте репост, ну об этой все информации переходите в чат, в канал Авроры и там вы найдете всю информацию, кто хочет поучаствовать в конкурсе. И в данном конкурсе абсолютно у каждого есть шансы выиграть 66 долларов на данный момент. Это NFT генератор стоимостью 110 AVR давайте сейчас перейдем в само приложение видим на моем торговом балансе почти 1000 рублей генератор 550 приносит мне прибыль 6000 рублей на полном пассиве раз в 48 часов мне нужно будет сюда заходить и заправлять генератор газом, амортизацию и масло. и 110 генератор мне приносит 1100 рублей в месяц на полном пассиве и вот на счету у меня есть 1.6 АВР Давайте их выведем. Нажимаем здесь вот отправить. Отправить AVR на торговый баланс. Вся сумма. И нажимаем отправить. Смотрим, AVR мои вот списались. Все по нулям. Видим монеты AVR у меня уже на счету. Нажимаю кнопочку снять. Выбираю здесь 20 AVR. Нажимаем вывести. Лимит на вывод средств от 0 до 400 АВР каждые 24 часа. Открывается окно MetaMask. Нам нужно здесь заплатить небольшую комиссию за газ и нажать кнопочку подтвердить. Чтобы оплатить комиссию, у вас на MetaMask должны быть монеты BNB. Как установить MetaMask ищите видео обзоры в YouTube либо же вот Э, текстом я здесь все вот прописал как добавить Binance смарт-чейн как скачать MetaMask, имя сети новый адрес как добавить, все читаете либо же вот именно здесь либо же вбивайте в ютубе как э, скачать и пользоваться метамаском вот э, все мои транзакции выводил я вот отсюда 3 авера 9 65 и вот 20 AVR. И вот они монеты у меня уже на Metamask. И чтобы их обменять на любые деньги, которые вам нужны, переходим на PancakeSwap Здесь то же самое, кто не знает, как добавить монету AVR. Нажимаем вот там, где AVR. Вписываем сюда адрес контракта и добавляем монету. Далее, чтобы продать, давайте продадим по данному курсу это получается 12 долларов давайте продадим 10 для примера я вам покажу что смарт контракт он не скам он платит здесь нажимаю swap и здесь подтверждаю транзакцию также плачу комиссию здесь нам нужно вот подписать у вас на балансе должно быть бенби сейчас курс получается 607 за 10 AVR 6 долларов я получу. Здесь нам нужно нажать подтвердить. Комиссия вот 0,16 центов. Это плата за газ. Нажимаю здесь подтвердить. Вот и все. Транзакция успешна. Сейчас мы посмотрим, что монеты у меня на кошельке. Вот опускаемся ниже вот мой буст было 50 долларов стало 56 и я знаю там были вопросы по ютубу можно ли их вывести на паре не знаю на какой счет там рублевый долларовый переходите на мой сайт подробнее о aurora и здесь вот статья про кошельки открываете данную статью читаете находите обменник best change и в данной таблице вот вы здесь отдаете, к примеру, у вас есть буст, вы здесь находите монету буст, а здесь в этой колоночке получаете. Нажимаем буст и для примера, я не знаю, что вы там хотите, ну, давайте для примера выберем биткоин. И здесь вот обменники, которые это все производят. Я лично пользуюсь обменниками, у которых больше всего отзывов. Выбираем обменник и производим обмен, я думаю там каждый уже сам разберется. Если вы хотите приобрести себе генератор, рекомендую вот посмотреть вот это вот видео, здесь я полностью рассказал как купить монеты АВР и как купить себе генератор. Переходите в данное приложение, изучайте, покупайте генератор и зарабатывайте деньги на полном пассиве. Данный проект он не скам, он перспективный, долгосрочный. Всем желаю больших заработков в интернете, также и в жизни. Всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем желаю счастья, здоровья, не болейте и всем пока.